19 августа, большой камень, вот он, Далиак, завод Звезда, отметка 51 метр. Вот она, стройка наша, вот там корабли собираются, море. Вон там еще одна наша стройка. Вот она. Там вдалеке тоже вот контейнер строится. Сухой док. Китайцы строят. Вот этот кран. Первый в мире самый высокий кран. Дальяв. Вот второй по величине. Вот он, желтый. Ну, вот она, наша стройка. Сборки блоков Вот он монтажник Ваня. Просто в бане Ванек Я тебя снимаю Вон город Город не город ну, Народ ходит Вот она наша вышка вон там кораблики чистят этот ил